О смутных тех смутных временах Святитель герман на том берегу волги от каменных богов и днем темно, в годины грозный век твой недолг, Конники собачьей головой смотрят в окно. ой ты гой ой ты гой По святой Руси, по святой Руси Колокольный звон. Молокольный звон Не со всех сторон, А только с трех сторон. Трудом и любовью Святая обитель В ограде Свияжске Посажена бы на дело апостольское достойно избранный, Где время царю иерархов судить, По смутному времени плыть. Ой ты, гоиси, ой ты, гоиси, По святой Руси, по святой Руси колокольный звон, колокольный звон, Не со всех сторон, а только с трех сторон. Святитель Герман, моли Бога о нас. Следующая композиция называется Духовная весна с праздником. У! Духовная весна. Пост воспрянуть от сна. Граммы светлее и ярче все стало На метры быстрее сбрасывать одеяло Вчерашних обид и мыслей вразрез Что резали часто вдоль всеми лужью И неисправимость от беса, возможно, полутенный стыд ага, хорошо. Общественный срез, духовная весна Воспрянуть ото сна В рост Скоромная пища не добавит нескромность по головам на высокую должность парна с плохо. Внезапная шутка и словом поранит Будь сам собой и легче вдруг станет молитва. Ой, знахарь! Духовная весна. Пост. Воспрянуть это сна. В рост. Боимся намочить крылья, которых никогда не было. Почему? Спасибо. Валерий Полянкин, автор-исполнитель Полянкин Валерий. Моя ссылка есть на, в сообществе «Дождь». Можете зайти, посмотреть пару альбомчиков, несколько видео. Следующая композиция. Отшельники заперли двери по молитве их воздух и свет, Сверель любви, Играла копелью, Приходил, Да в благодатный рассвет. Мы прятали души в ухабы, Парадигма вела в никуда, Источали сомнения, Смех от досады, Замерзала нас в жизни река. Отшельники заперли двери, Задрожали все корни зла, На весах мироздания светоносные меры И спасенная будет. В наших душах что-то неважно. В каждом границе войны Сила молитвы отважна Забирала нас из лап тьмы, Отшельники заперли двери, Дыхание подвижника свет, Над равнинами пенья и скели, Благодатный хор на весь долгий век. Каждый из нас замысел Божий. Спасение не результат, а процесс. Мы станем лучше, мы ж сможем принять вечный дар от Небес. Это как раз композиция из будущей пластиночки. Мы, как я уже говорил, живем в непростое время. И как раз вот весной, в первую волну, скажем так, затворничества карантина, сочинилась такая песня о людях, которые на передовой, по большому счету, так же как и врачи, это священники. Она немного, скажем так, на нерве написана, в сопереживании священника Священник говорил о смерти, Священник говорил нам о любви, А я все слушал и болело сердце, Ведь понимал, как все мы далеки. Все чистые слова и междометья По полочкам разложит иерей, Моей душе прибежище погреться, Отбросить лишнее и сделать жизнь светлей. И время вихнем, не одним мгновеньем, Как дуновеньем ветра в жизни суть, Успеть покаяться и на колени, Чтобы стену в себя вдохнуть. Священник свои своей оголит такое, Что не озвучить в песне и в словах, И я на исповедь своей бедою Приду покаяться в грехах. Ченик моя нить, мое письмо в конверте, где я пишу свои последние стихи. Как хочется подольше постоять на тверди и вечность пусть поет нам о любви. Благослови, Отец духовный, настройщик струн моей души. Тайна наставления достойна Поступать по правде, по любви. Чуть-чуть а, мне стул, а, оправдываюсь, не дает а, в ритм в ровно попадать. Ну, якобы стул мешает мне, да. А, вот. Ну, на самом деле, все хорошо. Жизнь идет своим чередом. И следующая композиция называется Благодать. <музыка> Знак нелицемерной любви <музыка> есть прощение обид. Благодать <музыка> дыхание души молитвы питает. Как познать мир с точки зрения любви Как сделать так, чтобы всем стало лучше И Есть что сказать, не молчи Слова тоже лечат, открой свою душу Благодать, бегу по небу, чтоб тебя обнять В объятиях этих тюра как тяжело без благодати Благодать, ключ мироздания, добра принять И пробуждение сердец познать Небесный хор услышать, кстати Кто я, с кем я и чего стою, что я, куда я и что все строю И как смотреть в мир с позиции любви Как сделать шаг на лестницу в небо Серафим в облаках, в помощь приди воздуха в грудь и путь для разбега Благодать, ключ мироздания добра и помидры, если обнять, Как тяжело без благодати. Благодать! Бегу по небу, чтоб тебя обнять В объятиях этих все рассказать, Как тяжело без благодати. Ага, с Богом радость, Дар во благо, заря духа, Воздух ладан И познав мир с точки зрения любви Делать лишь так, чтобы всем стало лучше Смотри ярче солнце, свет лампады в ночи Вечность близка, открой свою душу Благодать, бежать по небу, чтоб тебя обнять В объятиях этих все раз. Сказать, как тяжело без благодати благодать ключ мироздания добра принять и пробуждение сердец познать, Небесный хор услышать, кстати. Благ... Следующая композиция как раз из пластинки ⁇ Дом ⁇ где песни Петра Феврония, песни, посвященные матери, семье, и в том числе такая композиция, как ⁇ Сердце отца ⁇ Ну, такой в стиле кантри, простецкая вещь, но посвящение всем отцам, отцу. Ну, я сам отец, в общем, у меня сыновья. Ну, в общем, так тут сложилось, пошел с ними гулять и написал песню, когда они хулиганили. Сердце отца Сердце отца ведает все Опыт тревог жизненных знаний Батина сердце чувствует все Оберегая нас от терзаний Не укради, не обмани, не упрямся. С взгляд, как тень на окна, С нечистыми мыслями придется расстаться. Тверд, как скала, и верен до вздоха. сердце отца ведает все. Опыт тревог и жизненных знаний Батина сердце чувствует все. Оберегая нас от терзаний Вагоном пожатый ведет этот поезд Ч -ч -ч -ч. Составом семьи детей и всех близких Уверенной поступью веселье строгость, эй, Перроны любви сквозь преграды и риски Сердце отца ведает все, опыт тревог и жизненных знаний, Вотина сердце чувствует все, Оберегая нас сотерзани, Велосипед летит по дорожке, По тенью пышного каштана. Колеса несут смело по крошку Отец готов предотвратить раны А если даже падение случится То все объяснит ревущему чаду Успокоит, водичкой напоит Жизнь не прогулка по дивному саду Сердце отца, ведает все, отца. опыт тревог и жизненных знаний, сердце, Батя на сердце чувствует все сердце отца, Оберегая нас отерцепит. А, ну и заключение. А, в заключение. Кстати, про песню Сердце отца была такая забавная история. Ну, надо было мне вначале, конечно, это все рассказать, но, а, в общем-то, не допустили меня на фестиваль. Известный фестиваль проходит на Валдае. А, в общем-то, бардовский фестиваль. Ну, что-то не понравился им эта песня. Сказали, парень, а о чем ты вообще поешь? Ну, я с высоты прожитых лет сказал, а у вас дети есть? Вопросы на вопрос. Ну и все, и там у нас закончился диалог. А, было холодно, холодное было лето, в общем так все. Ну, Валдай красивый, все хорошо было. В общем, такая вот песня, <laughs> такая история про нее. И последняя композиция из первой пластинки «Православный фолк». Называется, она очень подходит этой погоде, называется она «Покрова». Валерий Полянкин, «Город Колобна. Спасибо вам. День была пурга, накрыла всю планету, стерелила покрова, Бльем всю боль белила, чтоб легче было нам, чтоб злое все забылось. Неста невестная, небесная, невеста, не невестная, небесная. Спаси нас, а мы не понимали, а мы неслись во мрак. От белого, от снега, в свод бытовых атак. С лукавым лыком ладим, так просто и доступно. Что Что не дает нам радость, успокоение глупо. Невеста не невестная, небесная. невеста, ни невестная, небесная, спаси Не Губит и нас мать сыра земля А кто здесь мать, а я скажу А мать у всех, у всех одна Невеста не невестная, небесная Ш -ш -ш -ш. Невеста не невестная, небесная Невестная, невестная. спаси нас спасибо валерий полянкин